Гудейсэр, вы, наверное, слышали о такой игре как Half-Life 2. А если не слышали, то камон, на дворе 2021 год. Это классика, как Стихи Пушкина, например. В общем, согласно сайту Steam Charts, самое максимальное количество человек, игравших в эту игру одновременно, это 6000 с копейками, и было это в 2013 году. Хотя там раньше в двенадцатом в игре одновременно находилось 12 тысяч человек, чтобы обратить внимание Valve на то, что все как бы ждут Half-Life 3. Ну, какая разница, steam SteamCharts ведь позже создали. И зачем нам этой информации, спросите бы? И я вам отвечу. Дело в том, что такие небезызвестные ютуберы по Half-Life, как Radiation Hazard и NoClick, решили побить этот рекорд. Зачем? Да я и сам не знаю, если честно, Чего бы и нет. Вы же тоже творите всякую ерунду, когда вам скучно. В общем, зачем я вас всех здесь собрал? 14 августа в 18.00 по Москве, только тогда, не раньше и не позже, все, у кого есть Half-Life 2 в Steam, должны ее запустить и сыграть в нее. Не эпизоды, не моды, а именно саму Half-Life 2 в Steam. В это время стримы по этой игре будет проводить как минимум 18 человек. Кстати, а почему бы не увеличить это количество? Распространяйте этот ролик максимально. Присылайте его своим любимым стримерам, рассылайте его своим друзьям, одноклассникам, родственникам, черт, да даже своим домашним животным. Только так мы сможем побить рекорд нахождения в этой игре. Ну что ж, тут сказать больше нечего. Записывайте видео на эту тему, максимально ее портите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на сервер в дискорде, подписывайтесь на мой буст и можете еще в группу БК На этом все, бай-бай, сэр.